Ведь в этот весенний призыв не добрали приличную массу людей, потому что, судя по тому, что там Шойгу говорил 12 июля за три дня до конца призыва, они отправили войска только 89 тысяч человек. А должны были 134,5, потому что последняя неделя призыва войска уже почти никого не отправляют, к этому времени отправки должны быть закончены. То есть треть они не набрали. И поэтому сейчас вот как раз все эти там тоже из регионов э, доносятся, э, да, ну не слухи, но мы видим, что в регионах военкоматы как-то пытаются активизировать работу, пытаются найти каких-нибудь там срочников. На следующий призыв, ведь у нас через месяц начинается осенний. Осенний, да. И если они еще не доберут, да, там 45 тысяч, то уже минус 90 тысяч просто недобор. Это, это безотносительно потерь, безотносительно уволившихся, это просто недобор. От 770 даже, вот верхнюю планку возьмем, от 770, если 90 мы отнимаем, мы уже уходим куда? Мы уже уходим в 680 тысяч, меньше 700 тысяч человек с потерями, со всеми армия уходит куда-то в район 600. Если у вас формальная армия миллион, 13 тысяч, плюс еще 137 тысяч добавляют сверху, а, а, а в реальности армия почти в два раза ниже, то это уже полный организационный дисбаланс. И его никак не компенсировать, потому что а откуда людей брать? Ну вот, вот это очень хороший вопрос, откуда будет брать людей этот режим, да, эта машина, эта армия. Давайте попробуем понять, что может быть здесь ресурсом. Так называемые самопровозглашенные, давайте по порядку, да, вот пройдемся. Самопровозглашенные республики, их население и их армии. Насколько это важная, большая составляющая того, что сейчас воюют, скажем так, да, против украинских вооруженных сил? Ну, накануне войны, там, за несколько месяцев... Я пытался оценивать, коллеги пытались оценивать. У нас больше там 35 тысяч человек в Ордло, ну, под ружьем, uh -huh. не выходило. Потом был, помните, в декабре 21 года был казус судебный, знаменитый, когда ростовский районный суд я, Кировского района, Ростов -на не буду врать, э Рассматривал дело о коррупции и злоупотреблениях о том, да, что... конечно, о снабжении, да, да, да. О снабжении. Было вот дело. по тому тоннажу, который вот в этом решении был, там можно примерно прикинуть численность контингента, который снабжается таким тоннажом всяких там, ну, продовольствия и так, далее, и так далее. Ну, там тоже выходило где-то 30-35 тысяч человек. Ну, там, понятно, что у меня с коллегами были какие-то расхождения ну, там на 5 тысяч человек в ту или иную сторону, но не, не кратно, не критически. Ну, зато, Павел, вот. эти 35 тысяч находятся прямо там. И, они вы... уже уничтожены, они уже почти уничтожены. Ну, то есть в том плане, что убитые, раненые, э, потерявшие боеспособность э, подразделения и, и так далее, они же не зря сейчас хватают прямо на улицах людей и э, пытаются там подружье их засунуть, э, просто там в тапочках буквально берут, выдают автомат э, и иди воюй. Э, у них не хватает людей, плюс mm -hmm. надо понимать, что в, в этом самом Ордло, там же с 2014 года миллион оттуда выехал на подконтрольную Украине территорию, а еще порядка 800 тысяч-миллион выехал в Россию, ну, это судя по статистике там, МВД. А, а всего там было где-то ну, 3,5 миллиона человек. То есть там осталось полтора миллиона, при том, что это остались не самые экономически активные слои населения, будем так говорить. Там очень много пенсионеров, очень много инвалидов, и молодежи там практически нет. А кроме того с началом войны там молодежь, которая, допустим, бахтовым методом ездила там, в Москву, в ту же самую, ну, центральные регионы России на заработки, но они просто не вернулись, их вы не мобилизуете, если он сидит день там в Москве, в районе Ясенева э -э -э, и работает на стройке, то он даже нос не будет показывать. Да. Да? Но ну, если, если тогда говорить о э -э еще об одном: да? аспекте это когда губернаторы комплектуют какие-то, значит, свои батальоны, отправляют их. И, в принципе, вот эти так называемые, там, их принято почему-то называть добровольцы, хотя какие-нибудь добровольцы, если все это за деньги делают, да насколько это может поправить численную нехватку. Ну вот смотрите, насчет добровольцев вы классно сказали, потому что э, был такой казус где-то в мае. Это казус э, имеет имя фамилию Александр Бородай. Александр Бородай, э, он куратор такой межрегиональной сети Союз добровольцев Донбасс», mm -hmm. СД, СДД. И вот он тогда торжественно объявил, что вот мы сейчас по линии вот СДД в регионах наберем 16 тысяч добровольцев, и это будут именно добровольцы. И мы им, у них это все на их сайтах, там в группах ВКонтакте было, что ребята, вы добровольцы, на дороге не послужить, добровольцы это не оплачивается, но это почетно, там, статус ветерана боевых действий вы получите, они никого не набрали. Ноль. 0,010. То есть там никто не пришел. Поэтому где-то со второй половины мая начинаются вот эти вот региональные батальоны за деньги. Но батальон, вот, но обычный батальон. 300-400 человек. Никто же не набрал 300-400 человек. Там единственный, кто отчитался, что он набрал 2 по 400, это ради Хабиров в Башкирии но когда смотришь протокольные съемки с его встречи вот с этими э, добровольцами так скажем ну, там если 200 человек есть просто считаешь по головам плац ради хабиров вот эти считаешь по головам там ну если 200 есть это это, это, это очень хорошо там нет 200 человек даже то есть там два по 400 ну либо ради хабиров говорит чудеса риторической эквилибристики, ну леб. Uh -huh. Либо у него часть этих батальонов где-то спряталась в кустах и сидела и слушала торжественные речи из кустов. Плюс не надо забывать, там требования-то какие вот по всем регионам если смотреть, которые вот, ну, доступны там Вологодская область, Кировская область, Пермский край, Свердловская область и так далее дальше в Сибирь то там требования до 60 лет. Это значит что? Это значит, что нормальных возрастов нету, не идут. А до 60 лет это что значит? Это значит, что мужчины, которые там уже 40 плюс в массе своей, они никому не нужны, потому что ну, какая любящая жена, какие любящие дети отпустят мужчину на войну. Да? наверное, никто не отпустит. Если отпускают, значит, он не нужен. Если он готов идти убивать за деньги, значит, у него проблемы с деньгами. То есть у него куча кредитов, он, он не очень состоявшийся мужчина. Но он при этом движим своими комплексами неполноценности, он э, хочет всем доказать, что нет, он мужик, он крутой, он сейчас как Крембо, как, как Рокки, как Терминатор, сейчас пойдет всех прошить. Но это, у этих людей э, большие же проблемы со здоровьем. Да? То есть э, 40 плюс – это желудочно-кишечный тракт проблемы. и кстати, в армии так э, называли э, жел, желудочники. Ну, когда всяких с резервистами раньше работали, вот желудочники. Mm -hmm. У них проблемы с алкоголизмом, у многих. У них, пардон, простатит, с которым тоже не сильно повоюешь. Поэтому там, я думаю, значительная масса даже из тех там сотни-другой из каждого региона, которые там собирают, значительная масса тех отвалится просто вот на стадии боевого слаживания, там, на полигонах, просто потому что они физически не вывезут, у них обострятся все проблемы, у них еще зубы заболят, и поэтому они соскочат, скажут, нам не, не нужны ваши деньги и так далее. Кстати, эту проблему понимает сама власть, Поэтому вот эти подъемные, которые им обещаны, там 100 тысяч там, или 150, они им не платят их сразу, они им платят их <laughs> когда-то потом, э, пытаясь убедиться, что этот человек все-таки до поля боя хотя бы доедет, а не убежит с деньгами. Ну а плюс, на самом деле, вот эти деньги, которые им обещают, э, я уверен, что это абсолютное вранье, по той простой причине, что, э, понимаете, в армии таких денег никто не зарабатывает, которые обещают вот, этим добровольцам. А если в армии таких денег никто, никто не зарабатывает, то даже если этим добровольцам в кавычках эти деньги на карточку придут каким-то образом, то он эти денежки раздаст всем соседним подразделениям, всем офицерам и так далее. У него останется на руках сумма не превышающая ту, которая остается на руках у стандартного, там, не знаю, контрактника. При том, что контрактник лучше обучен, ну, у него просто навыки свежее, чем у мужика 40+, который там 25 лет назад служил срочную службу, и который ничего уже не умеет на самом-то деле. Поэтому вот вариант с этими добровольцами, это, конечно, это мертвым припас.